Некогда подтянутый и оптимистичный Николай Басков за последнее время изменился до неузнаваемости. Распухший, срывающийся на слезы, натуральный блондин теперь шокирует публику каждым своим выходом в свет. Долгое время никто не мог понять, что происходит с Николаем Басковым. Сам артист после своего внезапного появления в студии Бориса Корчевникова в неузнаваемом виде не стал ничего комментировать. Тем временем, какие только диагнозы не ставили исполнителю. А певец продолжал молчать. Несмотря на явные проблемы со здоровьем, Басков не стал отказываться от новогодних съемок. Так, недавно он вышел на сцену на концерте танцы. елка", Муз-ТВ, вот только выглядел номер Николая неважно. Во время самого выступления Басков старался стоять на месте. Что еще более интересно, в момент редких передвижений Звезды в зале выключали свет, так что зрители не могли видеть исполнителя. Недавно один из корреспондентов убедился, что Николай еле стоит на ногах. На съемках концерта танцы, Муз ТВ заметил, что натуральный блондин не двигался во время номера, с трудом покинул сцену и только при его перемещениях в зале выключали свет. Состояние артиста действительно тревожное.